Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волкон и я Вичезар. Сегодня мы с вами поговорим о визуальной диагностике. Ответим на вопросы, как а, знаки на нашем теле, на лице, на руках, на ногах, бородавки, веснушки или б, а, папилломы различные, отображают наше внутреннее состояние или путь, или неприятности, болезни и так далее. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. В первую очередь мы с вами поговорим Сначала о левой и правой стороне нашего тела. То есть у мужчин правая сторона отвечает за мужскую энергию, которая по ней протекает, левая — за женскую. И правая сторона — это отношение мужчины к самому себе. Левая сторона — это отношение к внешнему миру. Наше отношение к тому или иному событию или проявление ее на физическом плане о чем мы сейчас будем говорить по визуальной диагностике. Левая и правая сторона. Так вот, у нас наше тело разделено на две стороны. То есть иньскую и яньскую. И эти две стороны отвечают за разные формы общения с миром или с самим собой. Еще раз подчеркну, что правая сторона это отношение к самому себе. А левая сторона это отношение с миром. И в данном случае мы говорим, что правая рука это дающая, левая... Рука – это берущая. Как проявляют себя внешние признаки, например, родинки? Что такое родинка? Родинка – это связь с родом. Это антенна определенная, которая возникает или проявляется на том или ином месте, которое нужно человеку отработать. Например, например вот родинка на подбородке. Подбородок связан с половой системой. И вот эта родинка говорит о том, что... Продление рода обязательно, например, для человека. Если она на правой стороне, это значит человек внутри себя, вот отношение его должно быть правильное с родом, с небесным и с земным. И эти отношения он должен правильно выстраивать. Если она на левой стороне, это значит отношения с внешним миром. То есть его отношения с родственниками или с другими богами тоже нужно как-то править. А вот как это делать, мы как раз будем рассказывать в дальнейших наших уроках. Если у вас родинка появилась от рождения, это значит, она несет себе положительную энергию, пополняющую нас той энергией от рода нашего небесного. А если родинка появляется в процессе жизни нашей тепережной, то это говорит о, скорее об отрицательных накоплениях, которые мы в этой жизни накопили. И, например, если родинка у вас появилась на левом локте, вот на сгибе, а это служит показателем того, что у вас не в порядке желчный пузырь или раздражение. То, что вы с раздражением относитесь к внешнему миру, проявляете свое раздражение. А это есть негативные эмоции, которые приводят к заболеванию того же желчного пузыря. Поэтому по внешним признакам мы можем спокойно определить свое духовное энергетическое и физическое состояние в итоге. Далее, например, бородавки. Что такое бородавки? Это антенны, которые дают дополнительную энергию. На том или ином месте они когда возникают, то мы можем по энергетическим каналам посмотреть, по связи с тем органом, в которую вливается дополнительная энергия. Дальше. Веснушки. Это проявление как раз желания человека незаслуженно получить энергию солнечную. И вот эти веснушки проявляются на лице. И они служат как раз вот признаком негативного отношения к миру. Человек, который требует для себя большего внимания, больше энергии. А это, согласитесь, как раз это негативное проявление черт характера, которые заложено у него в душе. Как проявляются заболевания во внешних проявлениях на физическом теле? Берем глаза. Вот у вас глаза. Во-первых, вот мы видим зоны хирата, так называемые, где на лице представлены тонкий кишечник, толстый кишечник, поджелудочные железа, желудок, почки надпочечники, сердце на кончике носа, здесь 12 перстные кишка, желудок на верхней губе, поджелудочная железа и половая система. Вот по этим проявлениям, если у вас где-то что-то покраснело, вздулось, вы можете по зонам хирата определить, какой орган у вас выбрасывает грязь наружу. В данном случае, если мы говорим о глазах, что такое глаза? Это желание видеть мир таким каким он есть. Или не таким, каким он есть. Например, проявление болезни глаз, дальнозоркость — это когда человек не хочет видеть дальше своего огорода. Тогда ему снижают остроту ближнего зрения. А близорукость — как раз человек думает о мире, о великих делах каких-то, обсуждает то, что творится, но у себя под носом не видит элементарных нарушений, порядок не может навести. Поэтому ему закрывают Дальнее зрение, и он должен разобраться вот с ближними своими проблемами. Вот это проявление желания человека или нежелания человека видеть мир таким, каким он есть. Уши. Естественно, есть правая сторона, правое ухо и левое ухо. И вы видите, на, на ушах расположено очень много точек или биологическая активность, которые связаны практически со всеми органами и системами. И ухо, внутреннее ухо, предназначено для того, чтобы человек слушал самого себя. А внешнее проявление уха, то есть уже вот его внешняя раковина, это для того, чтобы человек слушал внешний мир. И когда человек не хочет слышать себя, у него возникает, Естественно, прикрывается слух, дабы он начинал слушать внутренний голос свой и слушал то, что ему совесть и душа говорит. А внешнее проявление, если человек, например, не хочет слушать что-то извне, например, учителя или какие-то проявления внешнего мира, то, соответственно, ему тоже прикрывают его слух. Левая сторона это как раз говорит о том, что человек не хочет слушать окружающий мир. А правая сторона говорит о том, что человек не хочет слушать самого себя. Вот эта функция основная уши. И мы по духовной диагностике и по визуальной диагностике проявление тех или иных на ушах появления чего-либо, покраснение зуда... Можем посмотреть, какой выход с какого органа негативной энергии выходит. А уже проявление тугоухости или потеря совершенно слуха, то есть потеря приема информации извне, это говорит о том, как раз о духовной деградации человека, которая приводит к тому, того, что он не желает просто слышать внешний мир или не желает слушать себя. Ему душа говорит, что надо делать, а он не желает, ему закрывают это... Слух закрывают, и он плохо слышит и самого себя, а левая сторона это внешний мир. Вот здесь еще представлен язык, на котором также проявляются вот, пищевод, прямая кишка, желчный пузырь, печень, поджелудочный жел... желудок. И когда у нас покраснение, или мы отцарапали что-то, то, то вот можно по а, визуальной диагностике посмотреть, насколько и где, какой орган у нас как раз не в порядке, откуда выплескивается энергия или мы раздражая языка ожогом или порезом или прищемили то мы стимулируем тот орган чтобы он больше энергии выбрасывал например или более активно работал в следующих уроках мы будем говорить о ритмах по которым работает каждый орган и каждая система человека в то или иное время суток хотя есть периодичность обмена энергии, информации, и суточная, и недельная, и годовая, и космическая, и земная, и так далее, и так далее. Более подробно вы можете это узнать на семинарах, которые мы проводим, как а, здесь, в нашем а, Доме Валкона, или в выездных семинарах. Или почитать более подробно в книгах, которые мы будем выпускать и вам предлагать к чтению. Два слова скажем о волосах. Волосы очень важный орган. Это связь наша с Родом Небесным. И волосы – это антенны. И вот Лю Людовик Славучедь задает вопрос. Какой длины у мужчины должны быть волосы и какой, какую роль они играют? Важную роль играют, отвечаю. Это волосы, это то, что мы принимаем от нашего небесного рода и от предков наших. Энергию и информацию. А насколько хорошо эта энергия усваивается или растут волосы, это уже как раз по визуальной диагностике, о чем мы с вами сейчас и поговорим. С чем связаны волосы? Волосы связаны как раз с надпочечниками, их рост по энергетическим каналам. Надпочечники – это страхи и обиды. И, например, если у мужчины плохо растут волосы вот на затылке, это с чем связано? Это с тем, что он никак не меняется, и ходит из воплощения в воплощение по одной и той же дорожке. И у него на затылке пропадают волосы, залысины или лысины появляются. А если человек, например, мужчина, считает себя слишком умным, то у него пропадают волосы на лбу, то есть залысины вот спереди. Если мы говорим о женщинах, то волосы у женщины – это важнейший орган, которую вообще трогать нельзя. И мы вспомним, что берегли волосы, как зеницу ока, потому что это связь, подчеркиваю, еще с небесным родом, с космами. Они и так назывались космы. И девочки до замужества ходили с заплетенной косой в одну косу. А когда она выходила замуж, что ее распытали в две косы. Это тоже имеет определенный смысл и связь, о которых мы с вами об обрядах и праздниках будем говорить в следующих передачах наших. Поэтому волосы это очень важная функция их. Связь с небесами, с космосом и с нашими предками. Особое значение в нашей жизни играют руки. Руками мы делаем и творим в явном мире. Что-то производим, а как связана духовная диагностика и визуальная диагностика с руками? Так вот, мы говорим о правой и левой стороне нашего тела. Правая рука дающая, левая рука берущая. И а, те проявления болезней, которые могут проявиться у нас на руках, это или мы много отдаем, или много берем. За это наказывают. Как раз вот в данном случае нужна золотая середина, чтобы поконом жить и не давать тем, кому незаслуженно давать, и не брать незаслуженно незаработанное, не брать деньги в кредит, потому что вы берете чужую энергию, незаработанную вами, и вы ее используете, а отработаете или нет, непонятно. Поэтому жить надо на то, что вы сами заработали своим личным трудом, не беря ни у кого в долг. То есть и давать в долг нельзя, и брать в долг нельзя. А теперь мы коротко остановимся на том, что из себя представляют как раз три части руки. Что такое плечо? Обычно вот многие говорят, взял на плечи не ношу тяжелую. На левое плечо какие-то проблемы чужих людей берете, и оно у вас начинает болеть. А плечо отвечает за духовное, наша духовная ипостась. Правое плечо, вы взвалили какие-то внутренние, нерешенные внутренние свои проблемы, у вас правое плечо болит. Кстати, и а, нарастают какие-то внутренние проблемы, связки становятся неупругими, жидкость теряется, плечо начинает болеть и так далее. И вот это проявляется как раз от того, что вы на духовном плане левое плечо берете чужие проблемы, а правое, не решайте свои внутренние проблемы. Связь между духовным и физическим, это у нас предплечье. Предплечье связывает кисть с плечом. Предплечье сообщает как раз ту энергию, которая идет с духовного плана на физический. А кисть это наше проявление, то есть творение во внешнем мире тех дел, которые мы с вами делаем. Творите руками, что-то делайте. И сама кисть делится на три части, вернее пальцы. Кисть это как раз физическое проявление. А вот уже пальчики у нас делятся на духовные верхние фаланга. Связь энергетики с духом и с физикой. И третья фаланга это как раз физическое проявление. То есть это духовное, это энергетическое, это физическое. И когда что-то у вас, например, порезался какой-то пальчик, это связано с кровью, с родом. Следовательно, вы смотрите, какой палец. Например, вот об этом мы с вами сейчас поговорим. Какой пальчик, к чему принадлежит. Мизинец связан с сердечностью и с финансами. Внешняя сторона это как раз правильное или неправильное отношение финансовое ваши с внешним миром, если мы говорим о левой руке. А внутренняя сторона это сердечность отношений с кем-либо из близких. Точно так же и на правой руке большой палец это эго например на правой руке это отношение ваши к вам вы себя можете превозносить или гордыни ваша проявляется э, слишком ее много вы проявляете по отношению к себе внутрь внутреннее ваше состояние проявляется через этот пальчик И если вы его травмируете значит это знак того что вам надо на духовном или энергетическом физическом плане Усмирить свою гордыню, эго свое, работать над своим эгом. Если мы берем пальчик указательный, это проявление воли. Как оно проявляется? Вы не проявляете волю. Обломов лежит на диванчике и ничего не делает. Он понимает, наверное, что-то, мыслит о чем-то. Но его внутреннее состояние говорит о том, и вот эти энергии, стекающие с указательного пальца внутренние, они прекращают это движение, и у него начинаются заболевания внутренние, связанные с непроявлением воли в во отношении самого себя. Родовой палец третий. Это связь с нашими близкими. И вот проявление вашего отношения к близким и травмы на этом пальчике говорят, о том, что у вас нарушение отношений ваше внутреннее к вашим близким. Если мы говорим вот о безымянном пальчике, это межполовые отношения. Это также ваши отношения с супругой, с продлением рода. И если что-то проявляется у вас на духовном плане, на энергетическом, на физическом, вам нужно уже думать о том, как вам это поправить, эти отношения. Точно так же и в отношениях левой руки, а это отношение уже внешние. То есть внешние ваши энергии, информация поступающая от жены, например, если мы говорим о безымянном, и здесь проявление этих отношений уже на левой руке. И эти а, сигналы физические вы оцениваете как индикатор того, что у вас внутри вашим обликом морали или в нравственности, исполняете выконы, о которых мы говорили, которые вы можете приобрести в нашем магазине и как методику работы над своим духовным энергетическим и физическим состоянием использовать в своей жизни а далее и поконы межличностных отношений которым мы будем выступать отношения между мужчиной и женщиной отношения к детям к миру отношения вообще с природой живой и неживой следует сказать Какое значение имеют вот визуальные диагностики или внешние проявления, например, на той старине глубокой, когда у нас шел раскол в христианской церкви а, в 17 веке, когда только лишь за то, что люди крестились двусперстием, а их заставляли трехперстно. Вот о чем это говорит? Кто знает? Это говорит, а это серьезно, ведь за это, извините, жгли... И головы рубили, насколько это было важно для старобрядцев и насколько это было важно для тех, кто а, не переписанной богослужебной традиции придерживался. А что это означает с точки зрения энергоинформационного обмена? У нас это эго, напомню, это воля, это род. И ранее замыкали половую систему, на эго свое, не проявляя это в мир, а проявляли род и, род и волю свою по отношению к самому себе, проявляя это, осеняя себя, чтобы эта энергия входила в душу и сердечность в том числе. Вот что это обозначало. А что сделали и заставляли старообрядцев креститься трёхперстием? замыкая волю и рот на эго, побуждая эти энергии слиться с эго, с нашим несовершенством, а проявляя половую энергию вовне, ну в том числе и сердечную. Вот что это обозначает. Это очень серьезное действие, казалось бы, элементарное. Но вспомним про индийские мудрые танцы, когда танцовщи танцовщица Дев, дева на горе это еще есть язык девы на горе так называемый своими позами руками жестами перемыканием каналов определенный вид энергии возбуждала в мир передавала знаки на расстояние вот что это это язык девы на горе о чем это говорит это очень важно и вы можете очень просто оценить свое состояние по рукам по ногам, по походке, по позе во сне. То есть это как раз визуальная диагностика. По проявлениям на лице. Несколько слов скажем о ногах. Также три ипостаси от бедра, голени и стопы. Бедро отвечает за духовную ипостась. Голень связывает духовную с физической. А стопа – это поступки человека в явном мире. И стопа делится... Также на три постаси: духовную, энергетическую и физическую. И сама стопа, также вот, связь ее помните в танец ковырялочке, насколько танцы возбуждали ту или иную энергию. Например, ударяя носочком, мы пробуждаем духовную ипостась. Ударяя пяточкой, мы пробуждаем энергию земную. И даже в некоторых обрядовых танцах вставали в круг, когда раненый человек или больной был, и били пятками, танцевали вокруг, пробуждая энергию земную, дабы она напитала этой энергией человека, и тот выздоровел. В этом есть глубокий смысл. Во всех танцах, песнях и проявлениях на физическом плане, возбуждая ту или иную энергию, и в данном случае говоря, а ноге, как таковой. Например, почему шейка бедра ломается и у старых людей. А потому что они не двигаются духовно. У них застой и у них шейка бедра ломается, их им прекращают путь духовного развития. И это в основном приводит как раз к тому, что человек ложится и через некоторое время уходит. Так вот, стопа вы видите на рисунке, на ней очень многие органы представлены. И стопа это, как раз наши поступки. В жизни левая стопа это по отношению к внешнему миру, правая стопа по отношению к самому себе. И на стопе представлены, как я сказал, многие органы, и глаза, и поджелудочная железа, и двенадцатиперстная, и толстый кишечник, и тонкий кишечник. И вот где-то вы ушиблись. Порезали. Ну, пореза, еще раз напомню, связаны с выделением крови, а это связь как раз или отношения с родственниками. Потому что кровь носитель родственных связей, кровных уз. Если вы ушибли, значит, посмотрите по визуальной диагностике, какая проблема, какой орган у вас стимулировали данным ушибом. А перелом ⁇ это уже, извините, вторая ступень доказания, когда вы, например, голень ломаете. Вот не знаю, конечно, с чем это было связано. Я в 7 лет попал в аварию. Меня сломали, разбили голову и сломали левую ногу в, в голени. Я лежал в больнице. С чем? Ну, видимо, это как раз прерванная связь с моими поступками, хотя это детство было еще неосознанно, видимо, до конца, и с духовным планом. Потом уже я осознал, и по левой стороне у меня еще было две травмы серьезных, которые, когда уже в осознанность вошел, начал оценивать по энергетике, были связаны как раз с моими неправильными поступками в, по отношению к внешнему миру. И в основном у нас проблемы наши возникают по отношению с внешним миром, да и по отношению к самим себе, из-за того, что, как я уже говорил в предыдущих выпусках, у нас сознание закрыто на 95%. Мы не знаем окружающего мира, мы не знаем тех сущностей миров, которые рядом с нами находятся. И мы не понимаем, как с ними взаимодействовать. И мы не понимаем, что такое цель, судьба, рог, предназначение человека. И вот и с этим надо в первую очередь разбираться, для того, чтобы мы встали на этот путь и были здоровы и счастливы, и радость бы в сердце нашем поселилась. Так вот, я вам этого желаю, изучать себя Познавать как раз визуальную диагностику и духовную диагностику. Дабы вы всегда смогли оценить правильно те причины и причинно-следственные связи между духовным, энергетическим и физическим телом. Дабы быть здоровыми и радостными. И творить свою судьбу во имя цели. А цель это духовное развитие нашей души, тела и вообще в целом человечество. На этом разрешите с вами проститься, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всего хорошего, до новых встреч. С вами был Вичезар и Вести Волкон.